Июля месяца будет набирать скорость в вашем девятом секторе, который отвечает за поездки, обучение, работу с документами, любые юридические дела, а также, в принципе, за рост и развитие в любом деле. Так что можно сказать, что июль будет для вас очень хорошим месяцем, когда после затяжного достаточно периода когда дела шли не настолько быстро, как хотелось бы, наконец-то появится динамика. Просто предыдущий месяц ваш правитель Венера была в ретроградном движении. И это, конечно, могло давать промедление как по сфере финансов, так и по рабочим делам. Но в июле, наоборот, все будет развиваться и будут появляться новые идеи, будет появляться большое желание — расширять свои возможности в том или ином проекте, и может появиться желание отправиться в поездку. Еще одно очень важное событие — это то, что 1 числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения переходит из знака Водолей обратно в знак Козерог, и он будет находиться в этом знаке по 17 декабря. На самом деле это уже такой последний прощальный заход Сатурна в знак Козерог. Он не будет в этом знаке появляться на протяжении 29,5 лет. Поэтому сейчас вы будете переживать очень серьезные моменты, связанные с вашим домом, семьей, недвижимостью. Скорее всего, осталось чуть-чуть для того, чтобы довести все до ума, сделать так, как вы хотите возможно последние два с половиной года у вас был период затяжного ремонта или вы размышляли по поводу вашего переезда или переезда ваших родителей и если еще не получилось осуществить все задуманное то есть полгода для того чтобы решить этот вопрос и на самом деле вот этот период до 17 декабря 2020 года он не будет восприниматься так сложно, как предыдущий этап. Это скорее наоборот время, когда вы сможете получать результаты и видеть э, плоды своего труда. Меркурий, планета коммуникаций, поездок и документов в течение всего месяца будет находиться в вашем десятом секторе, который отвечает за карьеру, жизненные цели и амбиции. И до 12 числа Меркурий будет ретроградным. Это значит, что в этот период времени вы можете с головой уйти в решение каких-то рабочих вопросов. В этот период все может продвигаться не так быстро именно в плане карьеры, как хотелось бы. Возможно, понадобится время, чтобы устранить определенные ошибки. Либо вы захотите сознательно сконцентрироваться на какой-то одной теме для того, чтобы повысить свои Знания в той или иной области. Это прекрасное время для обучения и повышения вашей квалификации. И очень важный период с 1 по 3 число ретроградный Меркурий будет в соединении с Солнцем, и это может дать вам важные события по теме работы, какая-то ситуация прояснится в ваших отношениях с руководством или… Вы, скажем, определитесь по поводу ваших целей и планов на ближайшее время. Возможно, ретроградный Меркурий в десятом доме для вас конкретно значил то, что вы не могли что-то планировать в связи с обстоятельствами определенными. И вот в начале месяца что-то может проясниться, и после этого вам будет легче строить планы. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе Козерога в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость, родителей и, в принципе, за все фундаментальное в нашей жизни, то есть за определенную основу и ощущение безопасности. На самом деле это уже последнее затмение на оси Рак-Козерог на вашей оси дома и карьеры, так что по сути, это затмение тоже поможет вам увидеть некий результат вашей работы, связанной с семьей, с недвижимостью. Это затмение поможет вам отпустить, возможно, какие-то моменты, которые доставляли вам неудобства или заставляли нервничать, переживать. И после этого затмения появится ощущение, что наконец-то можно начать новую страницу в вашей жизни. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. И интересно, что этот аспект будет повторяться еще 27 числа. Так что события, которые будут происходить в эти дни, могут быть взаимосвязаны. Вы почувствуете этот аспект сильнее многих других знаков Зодиака. И этот аспект может давать какую-то конфликтную ситуацию, которую нужно решить. И ситуация, скорее всего, будет касаться работы и взаимодействия с коллегами. Как я уже говорила, 12 -го числа Меркурий разворачивается в прямое движение, и вблизи этой даты, один день до и один день после, может решиться какой-то важный вопрос, связанный с вашей работой, с вашими целями. Опять-таки, какая-то ситуация может продвинуться вперед без вашего активного участия. 14 числа Марс соединится с Хироном в вашем седьмом секторе, который отвечает за партнерские взаимоотношения и, в принципе, за взаимодействие с другими людьми. Кстати говоря, Марс в течение всего месяца будет находиться в вашем седьмом секторе. Он будет намного дольше находиться до конца этого года, но, скажем так, в этом месяце он начинает существенно замедляться. Поэтому вы можете обнаружить, что фокус вашего внимания начинает сосредотачиваться на какой-то одной теме. Это может касаться ваших взаимоотношений в браке, это может касаться ваших взаимоотношений на работе с кем-то. Марс — это планета деятельная и достаточно агрессивная. Поэтому вы можете быть склонны ощущать недовольство по какому-то поводу, ощущать, что вас не устраивает та или иная ситуация, и поставить себе за цель решить этот вопрос. В целом, Марс в седьмом доме располагает к партнерской работе, и поэтому, если вам нужно решить какой-то важный вопрос, то лучше, чтобы вы привлекли в это дело еще одного человека. И вместе у вас получится намного лучше. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Это достаточно напряженное время в плане семейных взаимоотношений и работы опять-таки. Старайтесь, чтобы в этом месяце не накапливалось много дел, и тогда эта оппозиция пройдет намного проще. И также в этот период может быть ситуация выбора, когда вам нужно выбирать между домом и работой. Это ситуация, когда вам нужно активно включиться в процесс и показывать свою точку зрения, возможно, отстаивать свою позицию. 20 числа будет новолуние в знаке рак в вашем десятом доме. Как видите, десятый дом очень активен в этом месяце. Это значит, что вы будете решать важные вопросы связанные с вашими целями, скорее всего вы захотите планировать свою жизнь и для этого вам понадобится целый месяц, так как все-таки будут какие-то обстоятельства, которые будут нести перемены в этом месяце. И вот после новолуния вы сможете уже более четко сформулировать свои цели, планы и желания на ближайшее время. Ну и, само собой, по работе тоже могут быть какие-то хорошие новости. 22 числа Солнце переходит в знак Лев, ваш 11 сектор, который отвечает за друзей, группы, коллективы. И Солнце будет месяц находиться в этом секторе. Поэтому вы становитесь командным игроком. Вы можете проявлять очень ярко свою индивидуальность, свои качества именно в командной работе. В это время вас могут приглашать на интересные мероприятия или же вы будете, скажем, встречаться с вашими друзьями. Но в любом случае в этот период вы нуждаетесь в людях и в том, чтобы быть в контакте с теми, кто являются вашими единомышленниками. 22 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану. Это хороший день для покупки техники, а также для решения важных финансовых вопросов. Если вы смотрели мои гороскопы на июнь месяц, то там я дважды упоминала об этом аспекте. И это будет третий повтор данного аспекта, поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны. 27 числа Юпитер будет делать точный аспект к Нептуну. Но речь идет о двух медленных планетах, поэтому они будут воздействовать на протяжении всего месяца. Да и в целом они воздействуют более-менее, сильнее и с меньшей силой в течение всего 2020 года. И я, кстати, об этом соединении снимала отдельное видео. Обязательно прикреплю ссылочку внизу. Переходите и смотрите, уверена, что вы найдете для себя много полезной информации. На самом деле это аспект внутренней поддержки и силы. Это аспект, когда все получается хорошо благодаря вере в себя. И этот аспект затрагивает ваш сектор работы и сектор семьи и недвижимости, он благоприятный для работы на дому, либо для того, чтобы улучшать жизнь тем людям, которые вам дороги. 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Юпитеру и будет также в аспекте к Нептуну. В целом это не самый благоприятный день, чтобы решать юридические вопросы, совершать крупные покупки, а также для того, чтобы подписывать важные бумаги.